Всем привет! Вы на канале компании Радио Сила. В этом видео мы расскажем вам о радиостанции Мегаджет MJ333 и ее модификации. Данная модель появилась в конце 2013 года. Внешне, да и внутренне напоминает своего старшего собрата. Трехсотую модель. Корпус выполнен по типу моноблока с размерами 12х14 и высоту 4 см. С задней стороны гнездо для антенны типа UHF розетка. Цельный провод питания. На плюсовом находится предохранитель в 5 А. Также присутствует гнездо для подключения внешнего динамика. Так как эта модель у нас турбовая, то есть еще и радиатор. Сделана радиостанция в Корее, о чем свидетельствует надпись не только на серийном номере, но и на корпусе самой радиостанции. С лицевой стороны мы видим четырехпиновый разъем для подключения тангенты. На самой гарнитуре присутствует только кнопка передачи. Больше ничего нет. Дисплей с янтарной подсветкой аналогичен 350 модели. Кнопки также имеют подсветку. Два регулятора расположены с левой стороны. Верхний отвечает за включение и громкость радиостанции. Нижний за пороговый шумоподавитель. Под дисплеем находятся три кнопки. Первая переключает модуляцию. Ее удержание включает дырки в сетке, то есть добавляет по пять дополнительных каналов. О чем свидетельствует индикация на дисплее. А также, если зажать первую клавишу и включить радиостанцию, она раскроется на многосеточный режим. Всего у нас три сетки, и центральная сетка будет D. Средняя кнопка активирует автоматический шумоподавитель, а при удержании включает сканирование вверх. Причем, как мы видим, сканирование в многосеточном режиме идет по всем сеткам. И последняя кнопка под дисплеем включает 9 канал в режиме одной сетки. При раскрытии рации на многосеточный режим переключает сетки. А также, если удерживать ее, то произойдет смещение на 5 кГц, о чем свидетельствует индикация на экране. Напоминаю. Что для работы на территории Российской Федерации смещение нам не нужно. А значит вот этой пятерки на дисплее быть не должно. И последняя функция этой кнопки это общий сброс процессора. То есть выключаем радиостанцию, зажимаем и включаем. У нас появляется надпись RESET и все настройки сброшены. Радиостанция переключилась в односеточный режим. Две правые кнопки отвечают за переключение каналов. Вперед и назад. В 2017 году 333 модель, как и ее турбовая версия, слегка обновились. Хоть внешняя модель и не претерпела никаких изменений, но появилась возможность менять цвета подсветки и работа шумоподавителей в корне поменялась. Начнем, пожалуй, с подсветки. Она меняется удержанием средней клавиши. Всего здесь 4 цвета подсветки, так как дисплей подсвечивается двумя трехцветными светодиодами. Ну и так как раньше эта кнопка активировала автоматический шумоподавитель, то следовательно его сейчас там нет. При однократном нажатии включается сканирование. Несмотря на надпись ASQ у нижнего регулятора, он у этой рации не отключается. То есть так же как и у модели Мегаджет 100N и 350 о которой мы уже говорили в другом видео. Автоматический шумоподавитель включен постоянно. Нижний же регулятор нужен для того, чтобы во время открытия автоматического шумоподавителя регулировать уровень порога. Конечно, это может показаться кому-то не совсем удобным решением, но тем не менее, такое устройство шумоподавителя имеет место быть. В нашей радиомастерской новую версию 333 модели можно доработать и сделать автоматический шумоподавитель отключаемым.